Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Закончилась неделя, мы работали с несколькими компаниями по точкам входа. Список компаний публикуется в нашем чате. Последний был опубликован 20 июня. Вот таким образом это происходит. Если вам необходим такой список с точками входа, то подключайтесь к нашему чату, проходите по ссылке, узнать, как это сделать. Ну и пара сделок на прошедшей неделе. Давайте их посмотрим. Так, одна из компаний, компания PayPal, на преодоление локального максимума слева, точка входа 284.33, сделка сработала и к ней добавил трейл стоп. это скользящий стоп, он поднимается вместе с ростом цены акции и если стоимость акции падает на то значение, либо в пунктах, либо в процентах, то сделка закрывается. Ну и так как падение со 295 было таким значительным, сделка закрылась на уровне 290, так если точнее сказать, то 290,07, что в принципе привело 2%. В целом 2%, не то, чтобы хотелось, но все-таки в плюсе и это хорошо. Компания с тикером RUN. Вход был на преодоление локального максимума в районе 50-20. Несколько агрессивно, конечно, здесь был вход, но все-таки он состоялся, и этот импульс помог сделке удержаться. Также был установлен скользящий стоп-трейл на 2%, и сделка закрылась, когда вот такой импульс пошел вниз на уровне. Здесь 54,31. В целом это 7,4%. Это уже очень неплохо. Есть, конечно, сделки и более прибыльные. Но вот сегодня два такие примера с трейл-стопом, по которым можно работать по списку. Если вам необходим такой список с точками входа, напомню, что вся информация по ссылке внизу. Проходите и получайте информацию.